Ваги сачусь в бадане, лакшмира, ясча бакшаси, ясча стихиде Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Рама, Рама, Хари, Недряя, Хриате, Нактам, Бьябайе, НАЧАВАВАЙО Байо, Дивачарт, Хаяр, Аджан, Кутум, Фарани, Ноба, Недряя, Хриате, Нактам, Бьябайе, НАЧАВАВАЙО ДИВАЧА АРТЬ ХАЙА РАЖАН КУТУММ БРАНЕ НАВА НИДРАЙА ХРИЯТЕ НАКТАМ БЯБАЙЕ НАЧА БАБАЙОХ ДИВАЧА АРТЬ ХАЙА РАЖАН КУТУММ БРАНЕ НАВА СИЛА БХАКТИ СИДДХАНТУ САРСВАТИ ГУСТЬ АМИТХАКТАР ПОХУПАТ ПАРАМАМСЯ гуру ТОЛЬ что материальные желания обусловили душ настолько закрепились в их сердце, что очень идеологически невозможно говорить харикатху. могут переварить это. Годи Госчапати, Годи Госчапати, Годи Госчапати, Годи Госчапати, Годи Госчапати, Годи Госчапати, Годи Что Годи Госчапати, Годи Госчапати, Годи Госчапати, Годи Госчапати, на них Because практически невозможно говорить Харикатху, поскольку они не понимают ее, не поймут. Много раз Сила он сожалел. Перед тем, как оставить это тело, он говорил, сколько Сила Прабхупад хотел сказать mm -hmm. сокровенные, э, сокровенные вещи о баджане. Сила уже сказал, very... но в очень в таком в простом виде он писал, говорил, он хотел дать нам много сокровенного, он хотел научить нас Баджи мистерии баджа но кто может принять это, поскольку люди заняты с какими-то материальными вещами ночью Люди спят, Есть практически 8 часов, если не больше. А днем люди заняты заработ заработком денег, поддержанием родных и близких и прочих материальных людей. И так они весь день заняты. И таким образом они ночью спят. И такое... ночью тоже наслаждаются, пытаются как-то наслаждаться. И таким образом они теряют свое время. Гурутатва ⁇ это такая татва. Без Гурутатвы никто не может осознать ничего. И поэтому Шанха Бхагаван говорит Дэви. И вот Шанкар Бхагаван говорит дурге. И вот он спрашивает, может ли ты мне показать кого-то? Такого гуру, который может освободить своих учеников, последователей от всех проблем, последствий грехов и всего прочего неблагоприятного. Покажи мне хотя бы одного, кто может исправить своих учеников. И может помочь им развить сознание Кришны сейчас. Они могут брать деньги учеников и все прочие блага. Махадев говорит, есть таких. И вот Девадидев Махадев говорит, что есть бесчисленное количество таких гуру, которые только требуют деньги у учеников, но ничего но не дают взамен ценного. Такие голос сознания Кришны не могут помочь развить своим ученикам, и поэтому Махадевшанка Бхагаван говорит Деви. Но они не могут помочь гуру это очень секретная Без создания гуру никто не может достичь какого-то прогресса в Харибаджине. Но проблема в том, что мы всегда думаем о своем собственном преимуществе. У нас нет представления о гурутатве, Должного представления. И, И Шилла Павхупан говорит, что не осознав гуртатву, мы не можем прогрессировать на пути баджана. Мы думаем, что можем консультироваться с Гурдовым о духовных вещах. А зачем о материальных вещах его спрашивать? А вот кто-то спрашивает, зачем о каких-то других вещах спрашивать. И вот кто-то думает, что можно у Гурдова спрашивать только о духовных вещах, а материальных не нужно. Но почему? Думаю, что Гурдов ничего не знает, но это не Гурдашин. И поэтому мы не можем прогрессировать в баджане, поскольку не воспринимаем Гуддова должным образом, как все знающего. У нас нет такого полного самопредания. И из-за этого мы не прогрессируем на пути баджаны, и Шилопабхупад говорит. В соответствии с Шилокой Вот они объявила Шиташунья. Все. Any plan, Все, что мы делаем, если, если мы не видим связи с Кришна Севой, да, думаем только о каких-то каких корыстных интересах, просто хотим меня. жить как-то без всяких без like беспокойств. беспокойств. И также желание такой спокойной жизни – это тоже, вижу, можно сказать, что это пассивная кама. И Сила Пахопад говорит, что это тоже пассивная кама, поскольку мы думаем о каких-то своих удобствах. Но, но, но секрет в том, что все нужно связать с божественным телом. Возвышенные души Прамахамуса не знают, как все связать, даже негативные вещи. Они знают, как это связать все, даже негативные. Они знают, как связать с Кришна Баджаном, но обусловленные души они не знают. Даже Чистые предны, как человеки Шагасва даже. Судебный тяжбы он связывал, он занимал это в Кришнабаджане. Но кто может так сделать, если я дам вам все возможности? То мож, Можете либо показать, что можете совершать баджан. То есть, если кому-то предоставить все возможности, то не факт, что человек будет совершать баджан, далеко не факт. Это не так просто совершать баджан, и поэтому Руба много раз говорил. Вот такие слова. И другое важное. Анукулина. Это очень такое чувствительное. Что даже день и ночь, если мы будем думать об этом, то мы не можем понять осознать. Анукулина Кришна Ану Шилана, это очень важно. Если мы не сможем совершать Анакулбаджан, значит делать все благоприятное и благоприятно для баджана. Есть два пути баджана – позитивный и негативный. Негативный баджан – Сияшал Камса. тоже такой баджан, он думает о Кришне, но в негативном ключе. Нельзя сказать, что это баджан, он такой негативный баджан, поэтому Баджам не называем. Он думал о Бхагаване, но хотел убить его, как-то навредить. Но при этом непрерывно думал о, о Верховном Господе. Шипалдан-два, Капутана, они все хотели убить Кришну. И вот таким образом совершали негативный баджан. Никогда не думали об удовлетворении Кришны, а только о том, чтобы навредить ему, но тем не менее думали о Кришне. Большинство людей совершает негативный баджан. Позитивную проповедь они не могут понять, не могут осознать. И вот эта тонкая разница между негативным и позитивным баджаном очень, очень тонка. на миллиметр отклониться в какую-то сторону, то вместо позитивного баджана получится негативный и, наоборот, соответственно, как это все понять. И поэтому наша Гурага, Сила Павхупат Бхактюр такого. <губерзов> Они все <сфере губерзов> имеют в виду то, что, что «да для груди, для срасфата груди, а накулина это слово «шилопахопат бахчанатакуштине» имеют в виду этими словами под руководством Радхарани, поскольку без разрешения Радхарани без одобрения Радхарани без одобрения Сакхи в конечном итоге одобрения Радхарани без, без, без этого мы не можем даже начать Галдия мы можем совершать Нарайна Бхаджин, Вишну Бхаджин Нарисимха Бхаджин но не Кришна Бхаджа. Кришна Бхаджа невозможно совершать так, если вы не сможете достичь уровня Парамахамса, Это Илат Кунти Деми говорит, но не все выделяют должное внимание этому. Только Акинчан, Нишкенчан, преданные только и только. Только, только Нишкенчан преданный может понять. Осторожно. Не, не забывайте. Только Нишкенчан, Памахамса преданы. Они могут понять мистерию о Кришне применением нашего разума, денег, власти каких-то мы не можем достичь успеха это вам мало если мы будем пытаться материальным умом деньгами властью пытаться как-то понять Кришну, то ничего не получится моя она просто откинет нас и вот Кришна Баджан он очень сложен. Мы... мы не должны думать, что годов чего-то не знает. Английского, экономики, еще чего-нибудь. Каких-то юридических моментов, если мы так думаем, значит, наша гурутатва она не полна наше представление о гуру, оно ущербно. И поэтому я думаю, что Гурдав что-то не знает. Когда мы думаем, когда мы сможем осознать, кто такой Гурдав, то, что Гурдав — он, Бхагаван, можем ли мы осознать это, и можем ли мы прикоснуться к Шилагаму и сказать, Бхакхи Аллах Тиртагаса спрашивал, просил кого-то взять человека в руку и покля поклясться, что он хочет достичь только Кришны, но никого не находилось, поскольку у всех есть какие-то неопхилаши, посторонние желания. И вот мало кто, можно сказать, даже никто не осмелился поклясться, что ему нужен только Бхагаван и ничто иное. Люди хотят достичь Бхагавана, но еще вместе с Майей или еще с чем-то. они хотят достичь Бхагавана, поэтому приезжают издалека ради этой цели, но хотят достичь Бхагавана в их собственном понимании. Учила Погопана говорит материальные люди. Кришна. Они могут думать о Кришне. Такие материальные люди. Они вроде ходят с телаками, с малой приняли прибежище о каких-то гуру, но ну, и в соответствии с их представлениями о Кришна Татве. Они могут думают о чем-то еще. Ну то есть они не о Гу -Гу Татве думают о чем-то еще, не о Кришне, а о чем-то другом. Хотя, может, внешне похожее, но это не Кришна и не Гуру Татва без полной, стопроцентной милости Гурдева. Мы можем запомнить множество Шастра, говорить много лекций, принимать множество учеников, строить много храмов, но это не имеет никакого смысла. Человек-ракхупат говорит так называемые преданные вокруг мира. Ведь ввиду ну, в виду, какие-то эти, так называемую гуру принимают множество учеников у кого-то а титул титула километра длиной. Но какое дело это имеет к нам? Мы не можем совершать Кришна Бхажан таким образом, и поэтому... Анакулина ⁇ это слово. Шилапахупат и Бхакина они всегда говорили, Анакулина, без одобрения Радхарани Кришна ничего не принимает. И как мы можем что-то сделать? Почему Мирабай? Я совершал такой прекрасный баджан, великолепный баджан. За пределанное представление, но все же этот мир оба, не смог достичь надо, надо нашей Кришны. Почему? Поскольку он не готов, она не готова была следовать Рахарани. Она совершила баджан своим образом, она обрела Кришну, Но ну, все же она как-то обрела Кришну, но Радхаране не следовало. Но ну, не полностью. Почему Лакшми? Не. Лакшми до сих пор совершает аскезы? Потому что она не следует Радхаране. И вот наш Годиабаджин должен понять, насколько он сложен. Какова глубина грудья Она анушила, анушила нам, значит, если мы перевести, какая-то будет зарядка или упражнение, доза, как сказать, тренировка, но э, не совсем правильно такого слова нету. Примерно какая-то тренировка, зарядка, что-то подобное. Ану Кришна Ану Шиланам. Шиланам значит Такая какая-то практика, тренировка Но Шила Прабхупад что хотел сказать Кришна Ану нам на, на санскрите Ану если разделить Ану плюс Шиланам Шил, Шиланам значит Обязанности Наша тема, то, что мы пытаемся делать, это должно быть одобрено Радхарани. Шри здесь значит Радхарани. И вот главное значение слова Шри — это Радхарани, а второе — Лакшми. но ну, первое — Радхарани. Поскольку все Лакшми, они исходят из лотосных стоп Радхарани. И изначально Лакшми — это Радхарани. Понимаете, о чем я говорю? И таким образом, Шила Пахупат говорит, оно значит непрерывно, без всяких интервалов, без обрывов. В нашем баджане не должно быть никаких обрывов, никаких... Этих. Наш баджан должен быть беспрерывный, без такой... без И мы достигнем успеха в нашей жизни, когда в нашем харибаджане не будет никаких перерывов. Он будет не непрерывный и безупречный. Когда мы будем делать все для Кришны, как Бхакина такого, хотя он работал этим местным губернатором, как он мог совершать баджан, а мог еще как множество киртанов писал множество книг, повторял много харинама. А как вот он все делал, поскольку он все свое свободное время посвящал Харибаджану. Если на работе был какой-то перерыв, он все это занимал в Кришнабаджане, как это было возможно. И таким образом, Бхакти он, он посвятил всю жизнь. Все. Он все посвятил Бхагавану. А мы столь неудачливы, что не можем обрести такого, хотя множество удобств нам дается, нам не нужно изучать множество санскри... санскритских терминов, бахтин, вот такого это все собрал и дал нам, нам только принять это остается, но все же терпения у нас нету, как мы можем развить терпение, поскольку материальные желания у нас есть, если у нас есть какие-то материальные желания, то Терпения, как правило, таких людей не бывает. Но Кришна, Бхакта, они лишены всяких посторонних желаний, поэтому они спокойны. А все другие, они постоянно мечется туда или сюда. И кто такие Враджаваси? Вриндаванда стаку в Раджавасе, Кришна Даска Гаржагасвами, в Раджавасе, Рупагасвами или Санатан Джи Шила Джива Гасвами, Шрила Прабхупад, Бхакчантаку, все они в, в Раджавасе, Шрила Пуригасамара, Шила Шидада в Гусемара, они тоже в Раджавасе, но как? Да, поскольку шила Прабхупад говорит, что те, кто служат Кришне, Нанда-надоняющий Кришне всем сердцем под руководством Враджаваси без всяких перерывов и всегда думают, об удовлетворении Ищи Кришны и в соответствии с Брихаттой Бхагаватамритане все Враджаваси. Враджаваси хотят посвятить свою жизнь Кришне, как эти братцы за свободу готовы умереть ради страны, ради Родины. Мы тоже подобны таким борцам за свободу духовным. Мы не можем вернуться. Мы... То есть, я, например, в своей жизни никогда не отступал от своих целей. Если кто-то возмущается такую, то все равно никогда не отступает. Сила а говорил. Очень, очень часто, что без стопроцентного самопредания, стопроцентной преданности Бхагавану Кришне никто не может говорить так. Нишкапад абсолютно никто не может говорить так об абсолютной истине. Без стопроцентного самопредания лотосным стопам Годева Бхагавана Гудна. Никто не может говорить об абсолютной истине так или иначе. Пытаются, люди будут пытаться спрятать что-то, что-то скрыть. Если кого-то отругать за то, что он что-то неправильно сделал, то некоторые люди обижаются и не, и не приходят больше. Но Люди должны понимать, что это их удача, то, что им указали, что они делают неправильно, что у них есть шанс справиться и идти по правильному пути, а не обижаться на все подряд. То есть, такие некоторые люди думают, что ваше те, которые никого не ругают, никому не говорят, что делать, вот, и таким образом мы можем сказать о Махашой. я уже сказал о нем, что Махашой он в Ясаде. явился как и Кусумы и Кусума Пирас такая двойная аватара, как и друг Кришны. <связывающие> и вот Сила Кришна с Караджгасвами снова и снова, если вы будете изучать читание Читамриту то там можно найти, <связывающие> что там многократно много говорится, <связывающие> что он молится о том, чтобы обрести милости. Вринда у нас такой, что без его милости никто не может понять Лилу и вот он пишет Манусо рочите на рее ойше гонту донну That гонту Excellent Human being Any ordinary man что то, что написал, это уникально. Никакой человек не может написать ничего подобного. И вот пишет скиндраский в пишет, что и до пишет, но это. Ну а на самом деле это все читание пишет, которое прибывает в его сердце. И вот эта книга, которая полна седанты, о чтении Бхагавати, наш Бхахтян такой очень часто говорил. И вот Бактюн такую очень часто говорил, что лучше перестать читать читание а изучать читание Бхагавату. И вот Бактюн такую часто говорил, что лучше, если лучше прекратить читать читание читам и начать читать читание Бхагавату, вот более практично мы осознаем, поймем всю тату. И вот главное в том, что Шила Попхопад хотел сказать. Когда в нашей жизни, если в нашем баджане когда-то мы развеем такое, чтобы служить Кришне непрерывно, даже во сне, мы не сможем оставить Кришну Саву. И в то время будьте уверены. Вы Сида Махатма. Баджан Сидхи, когда вы достигнете, никто не может сказать, все обманывают, пытаются как-то обмануть вас. Только Сидопрохупад да говорит тогда, когда мы поймем, что, когда, когда мы поймем, что наш баджан достиг совершенства. Тогда, когда мы увидим, что наш баджан непрерывен, нет никаких промежутков в нашем баджане. Мы постоянно хотим совершать больше и больше служения. И в тот день вы осознаете, что ваш, вы достигли совершенства в вашем баджане. Это, это возможно только с правом с вагой как можно наблюдать. Я видел, я сидя на вьясасане, рассказываю то, что видел своими глазами. Я видел у Гро вроде спал внешне, но его язык, он непрерывно повторял все эти имена. Я думал, он спит, но когда присмотрелся, видел, что он повторяет харинам, хотя внешне спит всю ночь. И, и вот мы должны понять, гуо татву, кришна татву, и поэтому Махадев Бхагаван говорит, есть множество групп, множество в этом мире, но мало кто может освободить своих учеников от всех грехов, а освобождают от денег только. Вот Махарашка, когда учился, писали перьевыми пи -пи -пи ручками, вот, пример такой приводит, что Сасадгуру подобен такой промакашке, который забирает все грехи, все грехи, все недостатки, все последствия этих грехов и у искренних учеников. И тогда Гурудев может вот, забрать все, все плохое с нашей жизни и освободить нас от всех последствий наших грехов. И он может вложить в наше сердце чувства Кришна Сева. Как, как можно развить это настроение Кришна Сева только тогда, когда Гурудев, если наш садгуру успешен в том, чтобы передать. Это чувство в наше сердце, это зовется Бхактила Табиджа. И вот и поэтому пытайтесь понять, я хочу обсудить много вещей, но времени на все не хватает. Сила Прабхупад много раз говорил, будьте уверены что Шила Вриндаванда Стакру Махасой, он единственный гуру в нашей Гауди Сампрадае. Шила Прабхупад много раз говорил, будьте уверены, что Шила Вриндаванда Стакру Махасой, он единственный гуру в нашей Гауди Как что вы говорите? У нас нет других гуру, так много гуру. Что вы имеете в виду? Сила Шилла Пархупад говорит, нет, если вы осознаете Гуру Татву, то вы поймете, поэтому мало кто может понять, что сила Прабхупад имел в виду. Те, кто обрели милость с Шиллой мы видели, кто-то из наших Груваги, они были против силы Прабхупады. они не смогли осознать, говорили какую-то свою личную от себятину, философию. Можно вот посмотреть, что, насколько это отличается от учения Шила Прабхупада. То есть, можно видеть, как многие люди несут какую-то свою философию, вместо того, чтобы проповедовать учения Гураварги. Когда Шила Прабхупад ушел, не хочу их назвать, И вот какой-то выбранный ачарь, какого-то ачарь выбрали, он потом отклонился от пути из Шилы Павхапады. Винода жаловался на нее, что сейчас он полностью отклонился от пути силы Павхапады. Хочет даже украсть хари. Ага. Ахуй. А даже пытается забирать эти <связать> малы, которые получены от Шилы Прохопада. <связать> ну, ну, этот, в общем, Ачария воровал малы <связать> у других, чтобы <связать> они у него заново хренам получили. Он до такого опустился. И вот, когда кто-то совершает ващиновый аппарат, <связать> то они падают до такого уровня, что что их сознание опускается на овень животных. Хотя вот можно, можно вот наблюдать, к чему приводит общественное мнение. То есть выбрали вроде бы самого достойного человека, а он так подло и низко себе вел Всю оставшую жизнь заняв пост-ачарья. Пост и вот даже И вот, здесь говорится, что Шан, даже если Шанкар Бхагаван совершит оскорбление, то он тоже будет наказан. Если, если он совершит оскорбление воды с Вашнава. Вашнавапарадха это, это такое, что если мы совершим эту Вашнаварадху, то наше создание опустится на столь низкий уровень, что.. Даже с животным такого человека нельзя сравнить. Это будет непочетно для а животного. И вот они Бхилаш, может нас скинуть с пути. Баджана Шила Павхопад говорил, будьте уверены, что Вриндавада Стакава Махашая, он наш он единственный Гуру Все Гауди Сампрадаев. У кого-то может сомнения какие-то быть, почему Шила говорит так. Но не каждый может понять, если мы осознаем Гуру Татву. То тогда мы сможем понять, иначе нет. Много раз я говорил и раньше, и еще раз повторюсь, что гуртаттва не может быть разделена на части. Гуртаттва одна, одна и неделима, не нужно пытаться разделить. Если я могу, могу если видеть моего гуртаттва внутри силы щитады в Госвема если могу видеть моего внутри силы в то тогда мой должен совершенен. совершать Кришна Бхаджин, Гуру -баджин. Для этого нужно принять решение, что мы не, бу не будем совершать первое решение, первый обет, который мы должны дать, что мы не должны совершать никакой асатсанги в нашей жизни. Пахопат, плача, говорит, вы обещали мне совершать кришна -паджан. И поэтому я дал вам харинама, вы обманули меня. Как это возможно? Вы пообещали мне совершать кришна и сейчас вы делаете что-то иное. Почему? Вы хотите обмануть меня. Но с невозможно обмануть. Такие люди они обманывают себя, хотя думают, что обманывают с Шива И, таким образом, Гува она неделима, уникальна. И, и, и, от, и от одного источника, от Гуру, да, все другие из они приходят. Но мы не можем понять, если мои Пушпанджали, который я предлагаю в адрес лотосных стоп, если мои пушпанжали в адрес лотосных стоп, Шила Шидадада и Махараджа достигнут лотосных стоп моего группа Шилапури и Гусай Махараджа, то тогда, несомненно, мои пушпанжали совершены. Если у нас достаточно удачи, тогда мы сможем совершать груз его. Не думайте, что Гуру в какой-то нищий. Хотя внешне кто-то думает, что Шила Пурига самых раз нищие, что у него ничего нет, но все сокровище Галохин ждет его. Но внешне может выглядеть, что он не столь богат, как и у многих такой Даршан. Avoid... Много людей пытаются избегать гроб от Падму, но думали, что он какой-то нищий саду, нет ни учеников, ни храма, ни денег. И потом они обнаружили, что Гуранга Махаправо. он взял Шилапури Махараджа к себе. Как, как можно вспомнить, что Гуранга Махапрабу, он хотел, взял Харьдастакура к себе на колени и танцевал с ним. Сам Бхагаван хочет взять таких предок к себе, а кто мы, чтобы оскорблять их. И много людей, наши братья-боги так называемые, даже оскорбляли его, не хочу называть их. И Гурмахарадж однажды отправил меня по какому-то служению в какое-то место. Внешне этот человек Гурмахарадж очень уважал. И вот я и после этого он сделал такое замечание. И я подумал, как он посмел вообще. Ну, в общем, какую-то ерунду сказал. Я, я подумал, что этот человек в будущем пойдет в духовном пути из-за таких мыслей. Я ему ничего не сказал. Гурмакрад тоже ничего не сказал. Поскольку Гурмакрад Антарьями, он так знает все. Но опять же, не нужно забывать, что гуру, Шанава не Антарьями, но в соответствии с одобрением Кришны. Иногда Кришна хочет совершить какую-то лилу, делай так, чтобы Гуру чего-то не, не, не знали. He told that he name, he speak the name of the disciple, he is so rich, and know, Maharaj can get seva from that. And know, even all of us together, you know, our not equal to him. I wouldn't like to name. He, one disciple, Later came by later Guru Man never wanted to make disciple purposefully, forcefully, they, you know, Guru Mahārāda, is the richest man in Vaśana society. Probably. But Guru Mahal never wanted to ask. He thought, if hey, that Mahārāda respect me, maybe he can do the same. That's what Guru Mahārāda said. But he is possibly wrong. That devotee is sorry, uh, your Guru Mahārāda can discuss this point. I thought he said, Man Siddhom Haṅkma в будущем история то, что вот так? Реально так? Это Пикачага. Но в истории к к какому-то, ну, какому-то чтобы тот ну, чтобы тот помог сделать какое-то маленькое служение, а тот вместо того, чтобы сделать, сказал, что у гуру Махараджи есть очень богатый ученик, который может все за нас, за нас сделать. Вот и Махрадж подумал, что да, непочтительное, небольшое служение мог бы и сам сделать, чем кому-то передавать. Вот, и Махараш подумал, что этот Махараш вскоре падет, и действительно так случилось. И вот некоторые люди в обусловленном состоянии пытаются делать какие-то замечания о Вриндаваде Стакуру Махашове, что он не столь милостив, как Кришна говорят, что угрожает тем, кто не будет читать его читание Бхагавата, что это... Обычные люди, которые совершают оскорбления, они а, а, вот так накапливают свои оскорбления. Однажды вот, Гурчуас Бабаджи Мараша пришел с Сванады Сукадакунжи и говорит Бхактину вот такое. такого. «Лаффи, вот, Девушки okay. yeah. В общем, там кто-то возмущался, что зачем Чута Хайдаса Махапрабху отстранил от себя, зачем так жестоко. Вот я тут ничего не сделал, только подумал, и столько наказания. сила Шила часто говорил, что даже демоны могут цитировать Писание. Кому-то смешно можно. Смешно и может показаться, но если вспомнить Хиранья Кашапу, он, он Хираняк, что тот очень прекрасные правильные вещи говорил, но применить их в своей жизни он не мог. И так может заме но есть такое правило, что если мы что-то не можем применить в своей жизни исследовать следовать этому, то пытаться учить этому других нехорошо. И вот Хираньякша, он утешал мать, когда этот Хираньякшипа утешал свою мать и прочих родственников, которые горевали о смерти, своего, о смерти его брата, о мать жизни не вечна. Но хотя он говорил, сам этого не мог осознать. Хотя говорил, вроде бы, очень правильные вещи. Вот Шиллопахупат говорил, что даже демоны могут цитировать Писание, как Равана, Равана вроде такой демон, хотя образован, очень образован был, что каждый день слушал Аратишеве Махадеву и, и сочинял стихи на санскрите, Каждый раз новые Очень такие хорошие стихи сочинял Если мне меня есть вера в Гурдева, как я могу бросить вызов Гурдева, но как в Какого у Ванасарай вот. Мах... вот он попросил у Махадева благословения, чтобы у него было тысяча рук, и потом тут захотел побить Махадева, потому что некого больше было бить, не... не было достойного противника, и вот Махадева пообещал, что не беспокойся, скоро достойный противник появится, и действительно вскоре появился Кришна, и обрубил ему все руки. Четыре руки только осталось поскольку Кришна пообещал Пахлад Махараджа, что в его в этой династии никого убивать не будет. Поэтому ни внука не убил, ни правнука, иначе бы Кришна убил, но поскольку Кришна пообещал никого не убивать, то все живы остались. все вот. Даже демони, демоны могут цитировать Писание, они изучают Писание, чтобы как-то най найти одобрение своим ну, плохим действиям И также можно видеть сейчас, многие лекторы тоже пытаются оправдать действия какими-то цитатами, вырванными цитатами из Писания без контекста. И вот что Бхактион Тахур пишет. М -м -м, мало кто заинтересован в том, чтобы перевести на английский, если я покажу вам эти статьи Бхактиона Такура, но весь мир. Сойти с ума, но читая их, но кто не читает во сколько себе, читали, то они увидели бы то, что у них написано против их. Этих, их жизни идет И кто такие Раджавасе? я бы сказал Вриндавада Чакур Махаши Кусума Пирасаха, Кришн Датский Враж Гасвами не все вражаващие Вриндавадас Чакур Махаши". Махаши в бенгалинской литературе в истории бенгалинской литературы Широпов Упад говорит Вриндавада Чакур Махаши он уникальная личность то, как он представил Гоалилу Нитинандалину, мы очень благодарны ему. Он написал так много о Нитинанде. Он написал Сочетание Махапабу, но очень... Но также он написал много сокровенного нитья Каждый раз Кришна надо с Краш молиться о милости. И вот он молится о том, чтобы, не, не дай Бог, не совершить никакого оскорбления в адрес Вринавдастакова Махаша. и Вринавдастакова Махашу, и пишет. Хотя я знаю, что мой Гудов. Л лучший слуг не Мы знаем, что тебе тебя надо получить слуг Гуранги в этом седанта, но все же мой Гурудев, мой Господь, он первое проявление Гуранги, кто не отличен от Гуранги. И в редавдост такой Махасу пишет об этом особенно. Я очень благодарна. Да, нас так поскольку он хотел давать нам особую милость. Он хотел поместить свои ноги на нашу голову, это свои стопы. Мы очень благодарны, поскольку мало кто способен сделать это. Если мы хотим взять пыль с лотосных стоп, гуру, мы очень, должны быть очень осторожны. Сила вам Гусе Махарадж э, очень была... Не хотел, чтобы кто-то его стопы трогал. И многие грубощновы не, да, не дают никому прикасаться к их стопам. Однажды один преданный прикоснулся к стопам Гуру Шоду с Бабджима Хараджа. Тут спросил, зачем ты встретишься с, с великой опасностью в своей жизни. Думал, что Бабаджимараш проклял его. И вот он пошел жаловаться Шире Пархупадзе и сказал, что сегодня я прикоснулся к стопам Силы Гоуки Ширас махараджа, Тот сказал, что где-то я встречусь с большой опасностью. Силы Пархупадзе засмеялся и сказал, что у нас нет права прикасаться к их лотосным стопам. пыли их стоп очень важна, что Кришна Бхагаван хочет, сам Кришна Бхагаван хочет взять пыль с их лотостных стоп, даже Гуванга хочет взять пыль с их лотосных стоп. Я могу показать им из Бхагавата. Бхагав... Бхагаван говорит, им, я с... С... бегу за преданными, чтобы... а зачем, чтобы обрести пыль с их лотосных стоп? Когда они идут, то пыль за ними поднимается. И я иду за ними, чтобы эта пыль попадала ко мне на голову. И вот Бхагаван говорит, И вот я сам, Харикашадгитам, унаха, тигурнатрая. Я сам, Харикашадгитам, I am going Я прославляю пили слотусных стоп Гопи, Ваджагопи и как И это мое желание обрести пыли из их лотосных стоп. Вот он удава говорит, что молится не о том, чтобы много пыли получить, а всего пылинку с лотосным стоп гопи. Джадев Гасвами пишет. Многие думают о Кришне, Радхане, как обычной женщине, обычной мужчине, но поэтому за, запрещено говорить о Рупануга, Рагануга, Баджане, обычной публике. Сила Бхактион такой многократно предупреждал об этом, но кто следует этому? И таким образом у нас нет права критиковать Вриндавада Стакур Махаша, но обычно люди критикуют, когда не надо Он хотел ударить Шивананду, но когда они. Не... И вот однажды Нитьянанда сказал, что я очень голоден, где же этот Шивананда, что он ничего не делает, не готовит. И, и сказал, я проклинаю, чтобы все дети Шивананды померли. Я очень голоден. И вот, это, что... и вот жена Шивананда начала плакать, что Гасая проклял всех наших сыновей. И Шивананда сказал, О, это что Кракаша. «Почему ты плачешь? Если мои дети умрут по, по желанию Нитянанда, это очень нехорошо. Чего ж ты плачешь?» И тогда Шивананда пошел к Нитянанде. Нитянанда ударил его ногой слегка. И Шевананда обрадовался, сказал, сегодня ты одобрил меня. Ты поставил буквально штамп на мне, что я твой. Мы обычные люди под руководством чистого Гуру Вашнавов. Если мы поймем сиданту, то тогда мы осознаем, почему всю Сиданту мы должны понимать под руководством Гуру Вашнавов, под э, э, руководством самоосознавшей себя души и подлинного Шикши И вот Виндам у нас такой говорит, После того, как множество свидетельств я привел, если кто-то не готов принять Нитянанду Гурангу, я готов ударить ногой такого человека. Ищи Лабхатюн Такури Пахопад. Говорят, что мы очень удачливы с таком Махашой. Он, если он пнет нас, то что это значит? Значит, пыль всего лотосного стола попадет на нас, и это изменит. «Наше сердце, поскольку без пыли с лодочных стоп, мы не можем изменить наш э, скверный характер». Махараджи говорит, если я буду говорить о ситуации, в то время вы будете удивлены, как это возможно для Врендового нас Настакова, Махаша, жить в такой ситуации. Несколько часов назад... И вот этот yes. Вриндавадаста Курмахашвай родился через 4 года после того, как Горангой Махапрабху принял Саньясу. И вот Вриндавадаста Курмахашвай никогда ничего не говорил о себе, как Лаканад Госвами или как Гопалбата Госвами. Вот они были очень осторожны, они просили. А, то есть они о себе ничего не оставили, никаких свидетельств. Вриндавда Стакуру Махашу ничего не говорил. Вначале мы должны знать, очень важное, но времени мало на все. И вот Вриндаву Дастакур махашу родился 4 года спустя того, как Махапрабху явил Лилу Саньясу, как бы принял Саньясу и когда. Гуванга Махапрабху ушел. Ему было около 20 лет. Шила Прохупат множество комментариев дало в недавно с Тарком Махасуи. И Нарайни Деви. Это на Деви, это мать Вариндавадас Такова. А, имя отца не, не описано, поскольку, когда Вариндавадас был в чреве матери, тот отец умер. Даже перед тем, как... То есть его отец умер перед его рождением, а кто был отец, э, тоже неизвестно, но Шила сказал, что несомненно то, что Шивас жена Шиваса Малини, отца Малини был в Мамгаче. Они получили полную милость надо и Горанге. Малини, Малини получила полную милость Нитянады и Двайты Гасая. Полную милость. Сачимата. Очень любила малине. Все время, чем она жила с малине, очень заботилась о ней, эта малине. Ее этот дом отца был в Мамгаче, где Видянага, видя и вот там. В доме отца И, и там она женилась В смысле замуж вышла и... Она была дочерью То ли Ширам Бандит, то ли еще кого-то. И вот Шивас Бандит. Брат Шивас -бандита. В общем, Шита Русница. Мать Виндаванас Такура, она дочь брата Шивас Бандита. Вот так. И Вриндаванда Стакур пишет, когда... И вот Вриндаванда Стакур пишет, когда моя мать, она получила милость Гуранги Махапрабху. Она обрела полную милость Гуранги Махапрабху, когда около четырех или пяти лет ему, ему было. Тогда, когда Горалилов происходило в Новодипе, то тогда он принимал просад часто и угощал просадом мать Вриндавуда Стако. Вриндавуда Стако Махасу пишет, что он часто доедал просад за Махапрабу с всяким... глупые глупыми сахаджи пытаются грязную историю. придумать. Однажды Гуранги Махапрабху сказал, Она плакала под именем Кришны, она действительно начала плакать в разлуке с Кришны. Но те сахаджи тоже какую-то грязную историю придумали на этот, на этот счет. И таким образом, Вряд ли родился в Мамгаче. В доме. Э, э, это, мать, отца по матилен. Это в общем по матилен. Дяди по матиленской линии и потом. И он был также последним учеником Нитянаду Прабху. И перед тем, как Нитянаду ушел из этого материального мира, придавал нас такому посвящению. Вреда в наш и благословил его. И по милости Нитянады Прабху. написал описал читание Лилу, читание Боготу. И в читании Боготе он пишет большее больше сокровины Татвы, Нитянанде. Он написал, Сиданте, Прабу, что и что он не что в итоге, по желанию Гуранги Махапаба, он прекратил писать, поскольку другое служение должен был совершать Кришна, да должен был продолжить. И вот несмотря на то, что он много написал, он вынужден был прекратить, и вот Кишиндаскираж по желанию Ведава Дастаку и И других Вашнов он написал читание Читавриты. Я писал последний Лилы Маха, Махапрабху, Кришнадаска Кавираж Говорит, что Блин, да, у с таким вдохновением писал о а Нити Нади, Прабу", что он думал, что это э, книг, эта книга будет слишком велика. И в итоге... Он, он прекратил писать, чтобы Гришндаски Рашга с вами смог продолжить описывать. И с Джахнаватакурани, -э после того, как Нитянанда ушел из этого мира, с Джахнавитакурани, -э он отправился в Кетуре на Кетуриудсов, который организовал Наутам Дастаку. Такой великий праздник. На Бутам, на Бавиште, тот, как кто не было ни в прошлом, ни будет, ни в будущем. Но он был несравнен. И на этом празднике этот Жаннава и Вридам Дастаку Макашу не отправились туда. Времени больше нету. И сегодня мы просим милости Вриндава Дастаку махашая, чтобы совершать искренний Гуранга Баджан без всякого лицемерия. Мы молимся его лотосным стопам Вриндава Дастаку Махашая.